Это утро для нас православных особое И обнять целый мир мы сегодня готовы А на улицах люди совсем незнакомые Поздравляют друг друга с воскресеньем Христовым В синем небе плывут Облака серебристые Птичий хор говорит, что весна будет дружной Мать России надела платочек батистовый И пришла в Божий храм на пасхальную службу Ученики Христова шли, неся народом чудо -весть. Ликуйте, люди, всей земли, Христос воскрес, Христос воскрес. А жизнь прекрасна и светла, И звон малиновый с небес, Звонят, поют колокола, Христос воскрес, Христос воскрес, Христос воскрес. не торжественным старенький батюшка храм нарядно живыми цветами украшен и лучаться морщинками лица у бабушек прихожане поют песня господи нашим умолящихся лица Серьезный и благостный, Беснопение возносится снова и снова. Русь святая, ты празднуешь, праздник из праздников, Торжество из торжеств, в Воскресенье Христова, Ученики Христова шли, неся народом чудо весть.